добрый день интернет-пользователи друзья и гости моего канала с вами заново я серый кролик как говорят в жизни бывает огорчение вот сегодня четверг у нас 18 число, февраль месяц буквально в понедельник звоню участнику говорю так и так нужен комбикорм для кроликов 10 мешков но все без проблем привезем привезли сегодня четверг звоню добрый день я там по поводу комбикорма для кроликов ой, все, блин, комбикорму хватает, но для кроликов нет. А Евро когда будет? Будет когда-то, но неизвестно когда. Вот такая ситуация. Деньги есть, комбикорма нету. Печалька. Ну, ничего, мы с этой ситуацией справимся, конечно же. Малышей своих голодных не оставим. Сейчас у нас на улице минус 14, ощущается как минус 22. На ночь передают вообще минус 26-27. Так что сегодня сейчас почистим немножко клетки, подстелим соломкой, сенком, чтобы было все у нас здорово. В ближайшее время, как я понимаю, день-два, ну максимум три должны у нас появиться кролы, Ну не массовые, всего лишь от трех кролих. Но ну, посмотрим. Уже ждем. Крольчата, как вы помните, с этой клеточкой нижней их там было 7 штук, все живы, здоровы, но я там уже лазить не буду, потому что большой сегодня и на завтра мороз, так чтобы не их не раскрывать сильно, не тревожить, потому что они в тепле, когда в тепле, все хорошо, а вот если раскрыть, может быть не очень хорошо. Так что по кроликам сильных больших новостей у нас нету, вода как всегда замерзает, немножко подливаем два раза в день, ну мучимся, стараемся, кормим, смотрим. На улице у нас вот такое солнышко, но в связи с этим солнышком морозик только подымается, крепчает, как это говорят. Ну, ничего, справимся. Ну, если по кроликам все более-менее у нас в порядке, как это говорят, дела житейские, то вот выехать со двора, к сожалению, не представляется возможным. Вот такие катагомбы я уже нарыл, но еще нужно рыть порядка, ну, где-то 30-35 метров. Чтобы выехать со двора Нужно сено, нужно солома подстилаться Так что вот так копаемся мы Техники я просил, но технику не дают Даже, вон, видите, мусорные баки Все замело, не знаю, как тут что Уходим потихоньку Но мусор не забирает, это точно Потому что вот Вот наш дом стоит Ну вот немножко прорылось сейчас Блин, мороз, руки мерзнут Даже в перчатках неудобно работать Ну ничего, вот Нужно выехать, а чтобы выехать, нужно копать. Все замело, Ну ничего не сделать, будем дальше копать. Здесь нам дорогу вообще, в принципе, к дому никто не пробивал, только колхоз, слава богу. Еще в начале метели тогда, когда было, немножко так пробил. Но, как вы понимаете, это сразу же было и заметено. Ну, так вот оно у нас. Вот так мы живем, сельская жизнь, супер. Вот уже больше недели мусор, нас не собирают. Все окей. Тут вот на тракторе попытались нам немножко пробить, но ну, у них, конечно же, это ничего не получилось. Ах, печалька. Ну а так все окей. Серегу, кролик жив здоров. Всем вам привет, дорогие друзья, кто смотрит, кто подписывается, кто оценивает видео, кто комментирует. На все вопросы по данной тематике видео я отвечаю. Так что всем, всем, всем, всем пока. Живем и размножаемся.